Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео вы узнаете, нужно ли готовиться к беременности. Досмотрите этот ролик до конца и поделитесь им с друзьями. И вы можете скачать памятку со списком исследований при гравитарной подготовке, нажав ссылку под видео. Также по этой ссылке вы можете записаться на прием к врачу акушер гинекологу Главная задача при гравитарной подготовке ⁇ это скорректировать здоровье обоих родителей. То есть они должны посетить определенных врачей-специалистов, пройти обследование, анализов крови, мочи, сдать анализы на инфекции, передающие... Половым путем торча, инфекции и ряд других исследований. Супружеская пара или один из них могут не знать о каком-то своем генетическом заболевании. Родители они могут быть носителями и свой генетический материал они дают ребенку, а у ребенка может проявиться во врожденных патологиях плода. Доктор, по э, какому телефону я могу говорить во время беременности, какой более безопасен? Я теряюсь но потом говорю что современные телефоны все безопасны на нашу беременность неко влияние они никакого не окажут при Прегравидарную подготовку желательно проводить всем женщинам, которые планируют беременность, но особое внимание уделяем тем женщинам, которые идут с привычным невыношением беременности, в анамнезе, аборты, выкидыши, замерзшие беременности. К этим женщинам особый подход нужен. Также нужно будет проводить исследование группы крови резус-фактора для того, чтобы в дальнейшем исключить резус-конфликт плода матери. Обследование женщины проводится по существующим стандартам и клиническим рекомендациям. Это тот минимум, который исполняют все медицинские организации. Наш центр «Хорошая практика» сотрудничает с лабораторией ДНКОМ, где предоставлен широкий спектр обследования всех материалов, полученных из организма человека, что очень важно при проведении исследований, особенно беременных женщин. Не во всех клиниках города Москвы, Москвы, проводится обследование по программе «Панорама». В нашем центре хорошая практика, благодаря, опять же, лаборатории ДНК, эта программа существует. Это по раннему выявлению у женщин. Преэкломсия – это тяжелый токсикоз беременных женщин, который проявляется во втором и третьем триместре беременности, который сопровождается протеноуреей, артериальной гипертензией и отеками. И в ряде случаев сопровождается тяжелым нарушением нервной системы что ведет к негативным последствиям для здоровья женщины и малыша. В среднем подготовка беременности, если пришла здоровая супружеская пара, то это займет порядка трех месяцев. Если при выявлении каких-то соматических хронических заболеваний или наблюдении у определенных врачей-специалистов, то этот срок продлевается на более длительное время, ну где-то как правило до полугода. Гарантии рождения здорового ребенка ни один врач не даст, но если вовремя выявить ту или иную патологию, то можно принять соответствующие меры вовремя. Если у одного из супругов выявлен бесплодие, то наша клиника также занимается решением этой задачи – обследование, лечение, подготовка, и, знаете, имеем хорошие результаты. В клинике Хорошая практика накоплен богатый опыт проведения при гравидарной подготовке. Поэтому, если вам нужна помощь профессионалу, приходите к нам. Ждем. Чтобы скачать памятку со списком исследований при гравидарной подготовке или чтобы записаться на прием, нажмите на ссылку под видео.